Дорогие друзья, как вы думаете, можно ли судить о характере человека по его автомобилю? Ну, рассуждать на эту тему мы можем почти так же, как бы рассуждали о животном по следам, оставленным им на снегу. Но если опытные биологи могут многое рассказать о размерах лесных обитателей, их повадках, особенности поведения, исходя из отпечатка лапы, то человек в данном случае является существом более тонким, а его поступки не всегда вписываются в привычную логическую схему. Например, автомобиль может достаться нам по наследству или принадлежать дальнему родственнику. Также на наш выбор оказывает влияние множество дополнительных факторов – количество членов семьи, значительные скидки при покупке, авторитет друзей, посоветовавших приобрести то или иное авто. За последние несколько десятилетий автомобиль стал для большинства людей не просто средством передвижения. Одни приобретают машину и стремятся выделиться из общей массы и подчеркнуть свою яркую индивидуальность, другим важнее продемонстрировать свой материальный достаток. Кое-что может рассказать о владельце цвета автомобиля. К примеру, мужчина, покупающий машину красного цвета, наверняка легко возбудим, но отходчив, а вот женщина, напротив, независима и тверда в своих поступках. Желтый цвет вполне может свидетельствовать как об аристократизме, так и о ненадежности мужчины в деловых вопросах. Дама, владеющая желтым авто, характеризуется психологами как особо романтичная и склонная к необдуманным поступкам. Зеленый автомобиль говорит о надежности, щепетильности и педантичности хозяина. Здесь характеристика слабого и сильного пола совпадает. Синий цвет железного коня выдает тревожно-мнительного мужчину, склонного видеть в поступках окружающих какой-то тайный смысл и ждущего от них непременного подвоха. Женщины этот цвет выбирают чрезвычайно редко. Чаще они садятся за руль синего авто лишь по необходимости. Черную машину нередко приобретают тщеславные мужчины, желающие произвести впечатление и стремящиеся к высокому положению в обществе дама, выбравшая черную машину, не боится рисковать ни в отношениях, ни в развлечениях. Это кавалер дама, и она может поставить на кон все, что имеет. Тем не менее, большой черный автомобиль это некий штамп, привязанный к нашей психике и призванный свидетельствовать о сдержанном аристократизме и стабильном положении своего хозяина. А вот белый авто, выбирают мужчины и женщины со схожими чертами характера. Они особо романтичны, мечтательны и в чем-то порой нерешительны. Положение рук на руле тоже может дать некоторое представление о характере водителя. Женщина, которая рулит, держась за автоштурвал в его высшей точке, не... выдает неосознанное желание доминировать. Она часто спорит, выражает свое мнение и имеет склонность к авантюрам. А мужчина с таким положением рук – человек сосредоточенный и не всегда предсказуемый в поступках. Если руки дамы ближе к нижней части руля, то мы можем говорить о том, что она знает себе цену и цену другим, самоуверенно и слегка тщеславно. Такая же позиция рук у мужчины может свидетельствовать о гусарстве и склонности к преувеличению. Если женщина держит руль в самой дальней позиции справа и слева, словно вцепившись в него, то мы можем говорить о неуверенной и податливой особе, идущей на поводу других. Мужчины в этом случае добры, доверчивы и не любят принимать ответственные решения, хотя во всех проблемах винят только себя. Впечатлительные и ранимые особы создают в автомобиле подобие детской комнаты, все, все его внутреннее убранство забито мягкими игрушками, подушечками, цветными шторками, Суеверного водителя отличает наличие в салоне всевозможных предметов культа и талисманов на счастье, на удачу, на прибыль и так далее. Экспрессивные натуры предпочитают яркие чехлы на сиденье, а также различные блестящие поприкушки, болтающиеся у лобового стекла или на ключах авто, а также многочисленные наклейки, смысловые наклейки на стеклах и на корпусе своего четырехколесного друга. Некоторые люди, стремящиеся подчеркнуть свою деловитость, превращают машину в личный кабинет на колесах. На переднем и заднем сиденьях у них разложены важные деловые бумаги и письма. Как видим, все очень индивидуально. Многое, кстати, можно рассказать о человеке, исходя из того, в каком виде он содержит и как часто моет свой автомобиль. Как он водит машину. Но это тема отдельного разговора. Дорогие друзья! Подписывайтесь на канал психолога Сергея Саратовского, и мы вместе с вами обсудим новые интересные темы. Всего вам доброго.